Вот тут вопрос, как бы, да: если вы работаете в больнице, то это немножко, немножко наверное, непрофильное мероприятие, потому что больница это чуть другое место. И там ну не чуть, не чуть другое да? совершенно другие требования. Потому что там самое главное там лежат больные люди. Больные люди подвержены быстрому и нещадному воздействию патогенов, да, которые вот к нему приближаются и сразу его начинают кусать и разрывать на части. Мы работаем сейчас со здоровыми людьми в там, подъездах, офисах, квартирах и так далее, поэтому тут нет вот, корреляции точной да, с клинингом больничным. В принципе, инцидин, как любое другое средство, нормальное, зарегистрированное, профессиональное средство, это хорошее средство. Вопрос в... Привыкание микроорганизмов к нему. Это такой вопрос открытый. Да? То есть насколько долго вы его используете? То есть, если у вас ротация для средств? Хотя от нее тоже потихоньку отходят. Так, привет, привет, привет. Сколько вас? 14 человек. Окей, скоро будем начинать. Пару минут еще дайте. <как> Маша, привет. То есть, я скажу, сказать, что инцидент – это плохое средство, нет, это неправда, да, то есть, все нормально, но вопрос в том, что если вы используете это средство 5 лет подряд, да, то ваши микроорганизмы могут быть просто очень резистентными к нему, и все, поэтому нужно менять время от времени по крайней мере у нас так делают, меняют время от времени действующее вещество. То есть, эти средства заменяют, квартальная или полугодовая замена эти средства, и просто другое действующее вещество, к которому микроорганизмы не являются резистентными, то есть, устойчивыми. Вот и все. Наташа, подъезды завтра едет мыть. Вопросы по подъездам, их очень много. Андрей, привет. Прям миллион, потому что... Ну, одно из мест скопления людей воли и неволи, да, это подъезд. И в подъезде что-нибудь подхватить реально, ну как бы можно. Поэтому э, все пытаются мыть подъезды. И сейчас мы вот этот момент как раз прокачаем, как раз подъезды. Смотрите, ребята, я хочу, я хочу, чтобы мы с вами, ну сейчас мы уже запускаемся, то есть мы не будем тормозить уже, э, определились с темой. Пожалуйста, посмотрите внимательно на название мероприятия дезинфекция без истерики то есть нам нужно понять логику процесса Узкие места, скажем так, там, где вот заказчик нам хочет, берет нас загрудки и трясет, а мы говорим, да, ты дурак, что ли? Зачем мы это. Ну, то есть, либо, же, либо же, у нас другой перекос в другую сторону. Мы берем опрыскиватель для колорадских жуков, наливаем туда хлорки, не знаю, там и ходим по подъезду, брызгаем. То есть, это перекос в другую сторону. Да? То есть, заказчик сказал: надо, мы сказали есть, и побежали какую-то фигню делать полную. Но чтобы мы этой фигней не занимались, я и провожу это мероприятие. То есть мы закапываться в действующие вещества для средств, в ассортимент, ну может быть чуть-чуть будем, немножечко. Почему? Просто чтобы понимать, что вот есть такой ассортимент, вы можете. мы конкретно будем на лизоформе разбирать, я следует другие не буду, потому что в принципе действующие вещества, они у всех одни и те же, в разных там миксах. То есть все, я просто буду вам называть действующие, а вы уже потом будете искать, какие вам нравятся фирмы, Неважно. Сейчас вы ничего не найдете в любом случае, или почти ничего. Я хочу, чтобы мы сегодня разобрали вот этот момент по а, средствам, которые зарегистрированы и не зарегистрированы. Да? Очень много контрафакта на рынке, прям навалом. И много случаев сейчас уже пожженных а, рук. Это, миним, это первое, что может быть, это пожженные руки. Да? Потом ожог верхних дыхательных путей, следующий шаг да, ну и так далее. А, устойчивая аллергия к спиртам, в принципе, потом появляется на этих на коже, да, то есть, дерматиты, экземы и так далее. Поэтому здесь аккуратно. Окей, поехали. А, что-то у нас мало, ребят, что-то у нас мало. А для того, чтобы я не был голословным, поскольку я не являюсь ни доктором, а, ни медсестрой, да, не имею медицинского образования, но я занимаюсь организацией медицинского клининга уже много лет в Украине, да, мы этим делом занимаемся, а, я взял на себя, а, скажем так, эту ответственность да, и такую обязанность провести вам тренинг для понимания процесса. Но для того, чтобы усилить свои слова и для того, чтобы вы понимали, что это мнение не только мое, а авторитетных людей, я сейчас вам поставлю а, моего хорошего товарища, которого зовут Андрей Александрин. Кто-то из вас видел это интервью. А, он врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук и руководитель а, группы, которая называется NEGIC – «Инфекционный контроль Украины». То есть, вот толковые ребята, там входит такая команда очень сильная. Мы с ними работаем плотно достаточно. Вы сейчас, в принципе, увидите и сами поймете. А, значит, вот я включаю сейчас просто вот так вот Андрея. И вы все смотрите. И можете комментировать. Сейчас это откроется. Потому что вот он сказал отлично. И мы сейчас на основании его интервью будем разбирать дальше все подробнее. Инфекционная безопасность многоквартирного будинка. Как Дайте отзыв а по звуку. Пейзды, Максим, вопросы задавать То, можно. Разобраться в этом вопросе поможет Андрей Александрин, лекарь-эпидемиолог, кандидат медичних наук. Звук есть по видео? групи по инфекционному контролю. Есть фахівцем, в том числе и в вопросах з с распространением инфекций в закладах. Сегодня же он порадит, как бороться с инфекциями у многоквартирного доме. Первый вопрос касательно входной группы дома и вот подъезда первого этажа. Через эти места и с этими пространствами контактирует большинство жителей дома. Как их правильно обрабатывать, чем обрабатывать, с какой периодически? Давайте начнем с того, что, ну, во-первых, не нужно сейчас применять каких-то лишних мероприятий и тратить свои деньги или деньги, там, жители да, на, на какие-то дополнительные серьезные дезинфицирующие мероприятия. Значит, Хочу начать с того, что подъезды априори, они должны постоянно систематически убираться. И в подъездах должна постоянно проводиться влажная уборка. То при механической уборке уже те или иные патогены, они просто будут уже убираться. Значит, если мы говорим... На сегодняшний день инфекционных рисков и распространения коронавируса, вот, например, на первом этаже. То есть такое понятие во всем мире, прежде чем что-то использовать или тратить свои деньги, мы должны сначала оценить риски. И вот здесь начинается, вот мы оцениваем риски какие. Начинаем думать, а какие поверхности мы касаемся руками чаще всего вот давайте с вами при входе в подъезд что Одну, мы делаем дверь. Мы берем открываем хватаемся рукой своей за ручку это первый риск то есть нам нужно обрабатывать ручки как с одной стороны так и с другой стороны это наши перила которые нужно обрабатывать. Но хочу обратить внимание, опять же, если мы говорим о коронавирусе, что, например, деревянные перила обрабатывать химическими дезинфектантами бессмысленно, потому что ну, дерево оно само пористое. И это доказанный факт, что если коронавирус садится на пористые Поверхности, такие как бумага, картон, там, одежда, дерево, то он уходит вглубь и не представляет собой эпидемиологической опасности. Поэтому еще раз хочу обратить, что деньги тратить лишние нам не нужно. Вот. Ну, перила, перила поэтому мы уже не обрабатываем дезами, а просто их физически моем с моющими средствами да потом очень большой ну действительно самый наверное большой риск помимо ручки это наши кнопки дверей да вот конечно же вот мы должны обрабатывать кнопку двери только смотрите мы Обрабатываем четко кнопку двери, не нужно обрабатывать всю стену. Да? Вот. Ну и, соответственно, кнопки э, внутри лифта, это тоже будет, э, тоже будет как бы максимально эффективно. А Я... вот если брать обработку э, кнопок и ручек входных дверей, э, чем это лучше делать? Значит... Дезинфицирующими средствами. Мы не говорим, что подъезды в подъездах нужно э, применять те же самые мероприятия, как и в лечебных учреждениях, потому что здесь нет столько рисков, как внутри лечебных учреждений. Да? Поэтому если мы говорим... Там, про лечебные учреждения, там одни мероприятия, которые требуют а, обработки, в том числе дезинфицирующих средств. Если мы говорим о подъездах у своих жилых помещениях, ну, здесь не нужно перебарщивать а, использование химических дезинфектантов. Я просто напомню, что когда мы наносим тот или иной дезинфектант на поверхность, а, любой дезинфектант обладает летучестью. И вот к, часто мне последние вот дни пишут такие сообщения, что наш лифт обработали хлоркой, я просто хочу обратить внимание, вы быстрее угробите свое здоровье, дыша химическими средствами летучими, в том числе и хлоркой, нежели вы вас там как-то коронавирус. Давайте просто сохранять спокойствие и не перебарщивать на сегодняшний день. Поэтому хочу акцентировать внимание, что я предлагаю, и это будет целесообразно правильно, делать влажную уборку просто подъездов с использованием моющих средств это первое второе если уже есть надобность да, на сегодняшний день риска да, то можно обрабатывать там дезинфектантами ручки но я бы все-таки не обрабатывал дезом и вот эти все mm -hmm. кнопки и ручки да просто опять же их механически убрать. нужно лучше следить за гены рук вот еще такая есть ну конечно опасность у коронавируса как бы мы не хотели как бы мы себя не ограничивали это доказанный факт что человек минимум за один час 20 раз касается свои своего лица и вот как себя научить не касаться лица да, для того чтобы вот ну грязными руками поэтому мы просто должны понять что мы все равно будем касаться рук точнее лица мы будем касаться различных поверхностей поэтому мы просто должны следить за чистотой своих рук вот и все если мы покасались каких-то поверхностей, все, вы, вытащили там с кармана какой-то антисептик свой, э, обработали руки, и все, мы минимизовали риски. То есть в случае обработки и уборки подъездов достаточно просто хорошей влажной да, хорошей уборки? Хорошей влажной уборки, да, этого достаточно. Если, ну, вот еще а вот... специфика поверхности? Если специфика мехи, хает, Да, специфика поверхности? поверхности есть, конечно, еще раз хочу, а, но ну, если мы говорим о влажной уборке, да, вот и, и чем лучше применять, да, ну у нас такое есть понятие, вообще в, на постсоветском пространстве не только в Украине, что вот чем мы моем, и чем мы как, какие, какой инвентарь мы используем, или там как, для каких поверхностей. Да, вот есть такое понятие, как клининг. Да? Клининг это вот там профессиональный клининг или медицинский клининг. Так вот, Клининг – это не ведро и тряпка, клининг – это менеджмент и технологии. И, к сожалению, нам мы еще к этому не пришли. В системе здравоохранения или в лечебных учреждениях это тоже доказанный факт. Например, когда используют деревянную швабру для того, чтобы там, помыть полы, то мы четко знаем, что так как деревянная швабра и вообще само дерево оно пористое, оно в себе может очень глубоко сохранять различные микроорганизмы, в том числе там патогены, то это является один из источников распространения внутрибольничной инфекции. Поэтому на сегодняшний день необходимо использовать более качественные, современные методы там швабры, которые специально подходят. Вот. не не используют эти вот грязные тряпки, которые из поколения в поколение нам как-то передают, да. А есть такое понятие, конечно, там система мопов, мопов это специально профессиональные такие тряпки которые накладываются на специальные профессиональные опять же, швабры да и для каждой поверхности есть свой моп определенный и после того как мы мопом просто помыли да вот одну какую-то поверхность ну например не нужно одной тряпкой мыть и пол и мыть те же самые поручни и мыть кнопки. Для этого должны быть разные, разные предусмотренные ну, мопы, да, для того, чтобы обрабатывать те или иные поверхности. И я считаю, что если мы будем к этому подходить постоянно, систематически, и я надеюсь, что даже если нас коронавирус научит просто правильно убирать подъезды, то мы ему скажем просто спасибо. И даже после того, как а закончится вот эта вся паника, да, и закончится у нас эпидемия, и закончится пандемия вообще в мире, я надеюсь, что мы а, продолжим правильно обрабатывать подъезды постоянно, не только на период какой-то вспышки, да, а просто следить за своей чистотой. А экипировка самого уборщика, дворника? Имеет значение? Не имеет значения. Не нужно прибегать и пытаться купить себе какие-то средства индивидуальной защиты дополнительные. Не нужно покупать одноразовые какие-то там или костюмы биологической безопасности, не создавайте ажиотаж на рынке. Единственное, конечно, если у нас вели карантин, да то если человек, тот, который, например, моет и в том числе пользуется э, моющими средствами, да, то ему нужно, опять же, одевать, например, респиратор, ну, желательно, да, в идеале, только не для того, чтобы от коронавируса защититься, а для того, чтобы э, аэрозоли, просто вот, mm -hmm. например, тех же самых моющих средств, он просто химии меньше дышал. Вот и все, этого будет достаточно. То есть, а последние где-то неделю по соцсети гуляют фотографии, где космонавты в полной экипировке обрабатывают подъезды, распыляя там какие-то а, вещества? То есть о, это Хороший, хороший есть? вопрос. Значит, давайте начнем со следующего, что а, в то время, а, если мы распыляем, именно распыляем какие-то средства в закрытых помещениях, в том числе в подъезде, то мы, по идее, на день должны всех жителей куда-то эвакуировать или жители не должны ходить, потому что этот аэрозоль, он сохраняется в взвешенном состоянии, и когда ты его будешь вдыхать, ты нанесешь своему организму большой вред. Поэтому здесь не нужно распылять в закрытых помещениях химические средства. А если мы говорим, что космонавты, когда нам показывают посредством э, массовой информации, или там в телевизоре, ходят космонавты и распыляют это на улице, так вот, на улице использовать химические дезинфектанты вообще бессмысленно. Это, это неэффективные методы, это недоказательные методы. Да, мы видели по телевизору там, в Ухане или в Китае, да, там, ходили и распыляли это все по улицам. Почему они этого делали? Потому что они не знали, до, до конца не было понятно, как этот вирус сохраняется, на каких поверхностях, насколько он агрессивный. Он тогда был не изученный. Но сейчас в Украине обрабатывать, с машин поливать улицы дезами или обрабатывать просто какие-то дорожки, нету никакого смысла. Поэтому я призываю, если есть деньги, то э, не нужно сейчас все деньги тратить на какие-то бессмысленные э, дезинфицирующие средства. А лучше Лучше эти деньги сэкономить и, не знаю, правильно там поштукатурить подъезд, наложить потом свежую краску, чтобы она была ровной. Не знаю, там правильно перекрасить там перила, чтобы навести какой-то порядок. Просто давайте деньги будем правильные, рациональные. Ну, в общем, вот так, ребята. Гигиеной, вот так это который... все выглядит. Пока лучше, чем Александрин, никто ничего не сказал. А... Сейчас вот там договорит у вас. Вот эти вот моменты сейчас, которые он рассказал, да, мы сейчас попробуем прикрутить к, нашему, к нашей реальности. То есть он в принципе сказал все правильно. А, и как вы видите, да, мы друг у друга учимся. То есть эпидемиологи заходят ко мне, я захожу к эпидемиологам и мы как-то вместе пытаемся разрабатывать какие-то вещи. Значит смотрите, тезис номер один. Вы убираете не в больнице. Это очень важно, чтобы вы понимали. В больнице находятся больные люди. Люди, которые они и так подвержены какой-то болезни, организм ослаблен, иммунитет ослаблен, поэтому патогены, то есть вредные микроорганизмы, которые могут заразить там, да, наш организм чем-то ну, своим заболеванием, они могут легко воздействовать на, на организм больного человека. На организм здорового человека в огромном своем количестве, ну не все, конечно, вот этот конкретный вирус, он воздействует, да, но в принципе патогены, они, ну, они могут попадать, могут умирать просто, да, и иммунитет с ним справляется. То есть вот для наглядности, там, грубо говоря, один из очень уважаемых мировых эпидемиологов, он вот так вот берет банкноту и просто облизывает ее. Ну, потому что он показывает, что, ребят, ну, я здоровый человек, мне ничего не страшно, да, вот эти вещи. А те люди, которые больны, в больницах, да, вот там по-другому. И мы с вами работаем со здоровыми людьми. И мы не должны паниковать и развивать вот эти вот все истерические космонавтные направления. То есть, давайте сейчас разберем более или менее в логическом формате уборку в подъезде. Не будем разбирать алгоритм полностью, чуть-чуть там накидаем, может быть. Смотрите, фишка в чем? К вам сейчас поступает, я буду, посмотрю на этот, на комментарий. К вам сейчас поступает большое количество заказов, я уверен. Кому не поступает, дайте рекламную дезинфекцию, и начнет поступать. Клининг сейчас, это отрасль, которая, в принципе, должна нормально жить. Клининг сейчас не должен шарахаться по квартирам. Вот это вот я вас застерегаю. Да? Не надо ходить по квартирам и пытаться там тут генералочка, там генералочка, вы реально потенциальный источник заразы. Не надо таскать из квартиры в квартиру ваш инвентарь и заразу. Но работать в пустых, там после строй, допустим, общественное здание, помещения, делать генералки в тех же ресторанах, которые закрыты, кухни там отмывать и так далее. Подъезды, да, там, вот сейчас обратились там суды очень много, ну и таких вот как бы присутственные места, их назовем. Там, пожалуйста. Там вы даже, как бы, ну, может быть, и должны это сделать. Да? Ваша непосредственная задача справиться вот с этой помочь справиться с этой заразой. Что касается дезинфекции и дезинфектора, как профессии, ребят, сейчас дезинфектор, профессия, безусловно, есть, их готовят. Дезинфектор в себя включает знания дезинфекции, дезинсекции, то есть насекомых, и дератизации, то есть травить тараканов и крыс, но их же ничтожное количество по сравнению сейчас с этой истерикой и количеством заказов в стране. Поэтому про дезинфекторов забыли. забыли. Они все, я думаю, сейчас на расхват. Все разорваны в клочья и 24 часа в сутки им не хватает. Поэтому вы сейчас на уровне клининга должны эти моменты закрывать. И вы, в принципе, многие и закрываете. Что бы я хотел вам сказать. Во-первых, когда к вам ужесточение карантина да. Хорошо, Макс, я потом это прокомментирую. К вам все равно будут поступать заказы. И вы так или иначе ужесточение карантина договоритесь с местными властями. Потому что в принципе к вам обращаются местные власти в большом количестве. Да? Вот у меня сейчас ребята, которые там мы с которыми на контакте, у них суды, у них подъезды. И все это городская власть решает. То есть, не ОСББ, не сами по себе жители, а все это решает городская власть. Ну и другие места, там я не буду там, углубляться. Что важно, вы со своей стороны должны дать им четкое, понятное э, произведение дезинфекции. Да, Соответственно, э, вы должны им четко объяснить, где есть проблема, как ее можно устранить, а что делать не надо. Потому что вот все... Э, Товарищи космонавты, окей, okay, о защитных костюмах мы поговорим. Это неплохо, если у вас будет защитный костюм, вы будете выглядеть космонавтом, это нормально. Но человек, который с опрыскивателем с жуковым, там, грубо говоря, или просто с помповым распылителем ходит по подъезду и чем-то там моросит, это человек, который не дезинфицирует, а просто вредит. Особенно, если там действительно есть дезраствор. Если он водичкой поморосил, окей, okay, ладно, там он осадил какие-то частицы пыли, летающие в воздухе. Пусть. Вот. Если там действительно дезраствор, либо даже просто какое-то моющее средство с запахом, да, то это, это вред, это не, не полезно, не нужно так делать, пожалуйста. Ваша основная задача это проветрить помещение, если есть такая возможность, перед тем как вы начинаете что-либо там делать, проветрить помещение хорошенько. Это сможет сократить количество потенциальных вирусов, прям ну, до ничтожно малого. Потому что вирусы они очень маленькие, легкие, их сносят очень быстро сквозняком. И поэтому они. вот они ушли и все. Вот, и потом вы после этого начинаете работать. А, с чем мы столкнулись? Вот смотрите. Сейчас я попробую туда пролистать. А, парочка технических вопросиков. Хорошо, может быть. Я уже пошел дальше. Давайте, что такое дезинфекция разберемся? Да, что вы делаете, в принципе? Вы физически, и это простое определение, то есть не какое-то хрестоматийное, физически или химически вы удаляете микроорганизмы, кроме спор бактерий. Споры бактерий – злая штука, которую уничтожить очень сложно, ее убирает только стерилизация, вот, стерилизация – процесс, который технически сложный и вам не подвластен. Да? Поэтому… Все, что, то есть вирусы в том числе, да, все, что можно, кроме спор бактерий, убирать – дезинфекция. Следующий уровень там стерилизация. Дезинфекция бывает трех уровней: там, низкого, среднего, высокого, и потом стерилизация. Это все, что вам надо знать. В принципе, больше, я думаю, не нужно. Дезинфекция бывает физическая. Это что такое? Это озон. Это лампы кварцевания, которые что они делают? Что такое кварцевание? Да, кварцевание это. Дальше пройдемся, по ним больше. Это кварцевое стекло, которое пропускает ультрафиолет. И Источник ультрафиолета. Все. Вот. При кварцевании создается тот же озон. Не в таком количестве, как озонатора, но тем не менее. И химическое это дезинфицирующее средство, которых миллион. Вот, которые у нас бывают. Какие? Термическое. В нашем случае неподходящее. То есть мы не будем автогеном выжигать что-то, да, или паром там вряд ли будем работать. Хотя, хотя, пар из правильного парогенератора достаточно неплохая дезинфекция, я мог бы сказать вам. Но, здесь нужно четко понимать, что и как делать. Пойдем дальше. С чем мы боремся? У нас есть вот такое количество разной заразы. То, что нам не нравится и то, что нам не надо. да, Это бактерии. Вот бактерия, посмотрите. Вот это здоровая штука. Вот эта здоровая штука, это бактерия. Видите? А вот это вирус. Вот это мелкий вирус. Он сидит на бактерии, как, ну, почти как мячик на футбольном поле. Да? То есть, по сравнению с бактериями, которых мы не видим. Вирусы, они просто ну, ничтожно малые. На кончике иглы может быть до 100 миллионов вирусов. Понимаете? До 100 миллионов вирусов. Это вопрос о масках. То есть, если мы говорим о масках, то маски эти, они... Ну, то есть, это самоуспокоение больше, да? Самоуспокоение. Маска должна быть на больном человеке. В любом случае, вот если вы идете в маске, то вот этот вирус, да, маска, это для него вот здесь вот будет волокно, да, далеко справа и далеко влево. Он проникнет, если сможет, будет рядом с вами, проникнет через маску запросто, кроме специальных респираторов. Что с нашим коронавирусом, мы вот, с которыми боремся? В чем вторая проблема? Кроме воздушно-капельного, у нас. И с чем мы боремся, да конкретно клининг это контактный контактное заражение контактное заражение происходит путем потрогали что-то полезли там в нос ковыряться глаз почесали и так далее или там полазили в зубах то есть ну разные люди с разным уровнем культуры по-разному себя ведут но слизистые касаются все к сожалению поэтому нужно четко понимать сколько эта зараза держится на каких поверхностях вот я это взял у Комаровского. Комаровский взял в свою очередь с определенного сайта. Сейчас я вам покажу первоисточник оригинал, чтобы мы четко понимали, что, где, сколько находится. Посмотрите, на самом деле живущая зараза, пластик 5 дней, алюминия 2 до 8 часов. На хирургических перчатках может жить до 8 часов, на стали 2 суток, 4-5 дней на бумаге, картоне соответственно. 4 дня на стекле и 4 дня на дереве. То есть, ну, злая штука, злая. Она не так просто, как бы, ну, то есть, нужно, действительно, ваша работа, она нужна. Она нужна. А, вот это вот удаление, а, оно все-таки позволит сократить количество зараженных. А, ну, и если люди еще будут руки обрабатывать, так будет совсем хорошо. А так, в принципе... А, Вика... Я по озону, у нас потом, потом будет разговор. И там у нас есть в чате специалист, сейчас мега специалист по озону, который, вот я думаю, сможет тебе ответить там на все эти вопросы. А... То есть наша работа нужна, и вот эти вот цифры, они в принципе могут быть аргументацией, если вы работаете с заказчиком, вы можете аргументировать им вот этими цифрами, почему нужна ваша работа. И это, если они не сами к вами обратились, а если вы предлагаете коже всегда, да, вот. И есть транзиторная, которую мы вот схватили за поверхность, получили какую-то транзиторную микрофлору, которая в принципе бывает вот больной, патогенной и так далее. Вот транзиторная микрофлора точно так же может быть и вирус, которым мы схватили с поверхности. да, И потом вот мы его засунули куда-то себе в нос, например. Вот, то есть он называется транзиторная микрофлора. Это у нас больше о патогенах внутри да, и Это будет э, более, более востребовано именно в больничном клинике, когда будет э, такая же, такой же вебинар. Вот, ну, в принципе, вот, похож наш, наш прекрасный вирус похож вот на вирус гриппа марки А. Да, типа А. Вот. Или на вирус герпеса тоже немного похож наш красавчик. Что у нас с руками происходит в принципе? Кроме рук, у нас есть еще много разных э, прекрасных поверхностей, да, которые э, позволяют нам заразиться. Это для вашего личного, для вашей гигиены. Вот, если у нас часы при работе, вот вы, как клинер, пришли работать на какой-то объект, провели дезинфекцию. И, соответственно, вы что сделали? вы себя контаминировали, то есть заразились. Если вы где-то там, вот, например, вы работали в часах. Да? Часы ваши, если положить чашку Петри, получим вот, такое вот, вот такой рост микроорганизмов на питательной среде. Видите? То есть часы это такая себе заразка. Если у вас есть кольца, вы должны их обязательно снять, потому что под кольцами то же самое, посмотрите, вот их посеяли. Ну и рука, если просто отпечаток руки на поверхность чашки Петри, посмотрите, что здесь растет. Все, что хотите. И это все транзиторная микрофлора. Поэтому будьте осторожны. То, что вы не видите микроорганизмов, не значит, что их нету. Да? Основная проблема и опасность работы в дезинфекции или по уничтожению микроорганизмов ⁇ это в том, что они невидимые, в принципе. Но у нас есть и хорошая новость. Там, где мы убираем, обычно грязно. Так вот, грязь это – это питательная среда для всех этих микроорганизмов. И там их видимо-невидимо. То есть, у нас там миллионы бактерий в одном грамме, там вот в мельчайшей частице пыли. Миллионы микроорганизмов. Ну, вы видите, что их там много, да микроорганизмов, поэтому не только бактерии, все. Поэтому важна уборка, даже без дезинфекции, даже просто сама по себе уборка. Она критически важна в любом помещении. Потому что вот микроорганизмы, которые есть на поверхности, я не говорю на полу, именно на поверхности, они при помощи уборки с моющими средствами и нормальной микрофиброй удаляются до 81 или 83%. Понимаете? То есть, да, это не дезинфекция, мы не можем убрать все, но, да, вот Наташа еще пишет, смартфон у нас грязный, у нас много чего грязного, вы карманы свои когда-нибудь попробуйте посеять, что в карманах, ключи и так далее. Я сбился. Прошу прощения. В общем, ребят, нам нужно с этим быть аккуратным, потому что мы не видим нашу заразу. Мы должны четко соблюдать определенные алгоритмы. Алгоритмы непосредственно я готов вам сделать потом в, ну, уже в курсе по дезинфекции. И там вот будут алгоритмы прописаны для этого, для этого, для этого. То есть, ну, не, не момент, вот как бы не тема вот этого конкретного стрима, потому что здесь я хочу в общих чертах дать вам понять, что делать, что не делать. То есть, не истерить и делать все правильно. Вот, наша задача, сейчас мы дальше пойдем. В процессе обезопасить себя, вы посмотрели, где у вас проблема, да, посмотрите, вот эти вещи, есть видео, есть очень много в ютубе, вы можете посмотреть процесс обработки рук. Самый главный момент, вот эти две цифры, 3 мл антисептика, 3 мл, то есть пшикалки, которые вот вы взяли маленькую брызгалку и там стоите и с ней там 5 раз нажимаете, чуть побрызгали и натерли, это не значит, что вы дезинфицировали руки абсолютно. Это значит, что вы потратили вот тот дезраствор впустую, который вы набрызгали на руки. 3 миллилитра это достаточное количество для того, чтобы обработать ваши ладони. И время должно быть 30 секунд. Для того и 3 миллилитра. Потому что в течение 30 секунд вот эти 3 миллилитра втираются в кожу. Втираются вот с определенным алгоритмом. Алгоритм вы видите. Но и в принципе при желании посмотреть и научиться правильно это делать, есть... Масса видео. Есть такая хорошая команда, которая называется Служба организации инфекционного контроля. Вы можете посмотреть. Вот есть Неджик Александрин. Есть служба организации инфекционного контроля. У нас есть представитель в чате сейчас. Посмотрите, у этих девочек там огромное количество информации. Вот как раз об этих вещах. Как раз о медицинских вещах. да, То есть они не касаются клининга непосредственно, но они касаются медицины. Поэтому все вот эти вещи, гигиеническая обработка рук, это чисто медицинская фишка. В нашем случае, в нашем случае с коронавирусом, мы если даже будем мыть нормально руки мылом, все будет хорошо. Почему? Потому что у коронавируса есть, сейчас я посмотрю, в чате есть... Липидный слой, который, в, котором он, в котором живет, собственно, код РНК, который он потом встраивает в ваши э, молекулы, да, в ваши клетки. А, так вот, когда липидный слой растворяется, смывается, высыхает и так далее. Все, вирус не жизнеспособен. Да, это в принципе это не живое существо, это такая как бы непонятная субстанция, это такой код в обертке. Вот вы обертку сняли, код, считайте, улетел. Все, вот примерно так это выглядит. Поэтому. А, даже мойка рук нормальная с мылом, она уже вам решит проблему. Поэтому не бегите за антисептиками, там, не тряситесь, что вот нет у меня там антисептика с собой. Да окей, антисептик классно, когда что? Вы зашли в супермаркет, у вас есть ручка э, тележки. Да, либо одноразовые перчатки и пошли. Э, все остальное тоже, конечно, вот вы похватались за места высококонтактные, там где часто люди касаются руками, обработайте руки, если вы не, э, не возле умывальника там, с мылом. Обработайте руки, да, это нужно. Вот, но без истерик. Без истерик. Нет антисептика, но пользуйтесь одноразовыми перчатками. Пользуйтесь многоразовыми, потом сворачивайте и бросайте их в стирку. При термической обработке оно все тоже очень быстро убивается. Вот, поэтому, сейчас я почитаю. Карманы около 27 раз надо пшикнуть, чтобы было 3 мл. Да, посчитали около 27 раз. Вот этот маленький антисептик, который 50 миллилитров. 50 мл с обычным насосом около 27 раз надо пшикнуть если антисептик 250 вот там с курковым там по, поменьше да, там, ну, я там раз 6 нажимаю по моему и мне вот, достаточно его для того чтобы обработать а, руки дальше читаю а, Лена Снегуряк Фибры после дезинфекции просто стирка ЧП требно замочивать в дезрочине а потом стираты вот давайте разберемся сейчас Микрофибра. Если мы говорим сейчас о конкретном случае о коронавирусе и вашей уборке подъездов, не надо ничего замачивать. В крайнем случае, если у вас нормальная фибра, она выдерживает температуру 95 градусов. Поставьте 90, ну потому что вы обычно в стиральных машинках бытовых это делаете, оно там убивается на раз-два, даже 60 для него смертельная будет температура. Вот. Если же вы убираете в медучреждениях, там где реально какая-то, может быть, патогенная микрофлора серьезная, да, окей, но тогда нужно не замачивать, это немножко, тоже можно, но это немножко прошлый век. Есть порошки, есть для средства в виде порошков стиральных. Вот приобретаете, если найдете такой порошок и стираете. Либо второй вариант, вы берете обычный порошок, ставите на 90 и все, у вас там все умерло. Вот, поэтому не замачивать, не надо заморачиваться. Единственное, что могу сказать, если вы, я даже не знаю, с какого объекта нужно прийти, чтобы прям замачивать микрофибру. Во-первых, конечно, ребят, ну, я понимаю, что все тут разные, большие, маленькие клинеры, да, если кто-то стирает дома текстиль рабочий, то перестаньте это делать, перестаньте. Все-таки гарантировать там на тысячу процентов, что там ваши любимые трусы, постиравшиеся после какой-то злой микрофибры с объекта с трупом, да, Ничего не будет, но как-то сложно. Поэтому, пожалуйста, вот здесь включайте голову. А объекты с трупами, так там вообще все выбрасывайте после них, ничего не оставляйте. 30 секунд это вообще, Макс? Вот вопрос, 30 секунд это вообще или конкретно по короне? Это вообще. 30 секунд это в принципе правило обработки рук. Ну вот как бы гигиенической обработки рук 30 секунд. Втирание антисептика. Антисептик действует 30 секунд. На всех практически написано, антисептиках, то антисептиках действует 30 секунд. Да, антисептики имеет продолженное действие, какое-то продолженное действие, если вы не хватаете ничего руками. То есть вот сам по себе у вас не будут развиваться микроорганизмы на руках, обработанных антисептиком, в какое-то продолжительное время. Вот. Они разные просто, разные антисептики, разное время. Но если вы вхватили что-нибудь, то там уже понятно, что ну, что-то может остаться. То есть он не будет уже работать с вновь прибывшими микроорганизмами. Так, Обработка латексных перчаток в медицине нет, этого не делают, То есть это смысла не имеет. Если вы говорите о том, что вы хотите латексные перчатки обработать в процессе работы, там после чего-то обработать, то выбросьте их. Они одноразовые. Вот. то есть я не вижу в этом смысла никакого. Кроме того, вы при обработке спиртом он растворяет вот этот латекс понемножку, да, вот и не надо этого делать. Что еще там? Все, Таня Попович стирает дезелитом. дизелит это такой э, лизоформовский порошок производства местного. Так. Вика, я читаю твои вопросы. Да, вижу. Убивает ли озон споры бактерий? Я не, не могу сказать на 100% что он убивает споры бактерий. Споры бактерий такая штука как бы злая достаточно да они выдерживают там, до минус 200 градусов очень высокие температуры выдерживают давление выдерживают то есть есть определенные алгоритмы убивания спор бактерий озон к ним не относится вот да такой христоматийный как бы, способ убивания спор бактерий то есть стерилизация озон к ним не относится озон относится к уровню дезинфекции. То есть, может быть, меня кто-то поправит, если кто-то знает, реально, да, но я считаю, что озон не может стерилизовать и не может убивать споры бактерий. Это по спорам бактерий. Дальше, Вика, твои вопросы. Моющие убирают достаточно хорошо, но не дают гарантию убийства данного вируса. Слушайте, а... дать гарантию... Я считаю, что дают, да, потому что у нас обычное мыло дает гарантию. Нам просто надо разрушить липидный слой вируса. Это главное, что надо сделать. Просто сейчас в условиях вот этой вот истерики всеобщей, дезинфекция это слово как бы да, но, обязательное. Если вы будете говорить, да я помою я тут моющим каким-то для пола, вас расстреляют сразу же на месте, и потом еще повесят и колесуют. Поэтому а, лучше не играйте с этим. А, и, любое моющее средство, там какое-то мыльное моющее средство, говорят, да, на палах, оно разрушает липидный слой, удаляет это все с поверхности, все. Вот. Но дезинфекция, конечно, делает это эффективнее. Вот и все. Сейчас я дальше буду смотреть вопросы. Вика тут набросала много. Перчаток не надо. макс uh, концентрация 250 uh, концентрации от 250 миллиграмм на метр кубический макс поясни пожалуйста что ты хотел сказать Вика, если вам нравится тереть перчатки, ну трите, не вопрос. То есть, вы же не находитесь, реально, вы не находитесь в той среде, где прям страшно-страшно, да, вы не работаете там, не знаю, в микробиологической лаборатории, не работаете в морге при расчлении трупов. То есть, ну, да трите сколько хотите. Я говорю, что в принципе в медицине этого не делают, да. Дезинфицировать перчатки, это как бы, ну, немного неправильно. В вашем случае у вас просто уровень уровень опасности совсем другой вы условно говоря здоровые люди работаете на условно здоровых объектах и там что-то где-то как то есть ну да без проблем мой если нравится а... лена гуржиенко украшения на руках лучше не носить под ними не происходит инфекция качественно так мало того что под ними не происходит под ними реально все живет да и вы еще можете ну где-то что-то зацепить на эти украшения, и вам еще хуже будет. Поэтому украшения все возможные, не только на руках, в ушах украшения. Все это снимается. Если вы проводите уборку, у вас должны быть чистые руки, у вас должны быть постриженные ногти, у вас не должно быть здесь ничего, у вас желательно и здесь тоже ничего, если оно доступно, то есть где-то выпадать будет. Да, вот, то есть, от всего этого избавиться. Нужно, нужно убрать волосы, потому что волосы являются одной из зон риска. Потому что вы, взяв поверхность, потом касаетесь волос, почесались, да, и вот здесь вот сохраняться может вирус долго. Может долго сохраняться. Вот. Это не слизистая, но здесь он может жить. Для него это благоприятная среда. Поэтому волосы, конечно, лучше там какую-то косынку одели и все, и меньше проблем. Потом постирали ее. Сейчас читаю дальше. хорошо, снял больше. здесь пошла у вас, ребят, дискуссия по поводу того, что кластриди озоном убиваются ли слушайте если можно, напишите как вас зовут, потому что вот эти вот набор букв и цифр читать неудобно да, то есть я не очень понимаю что касается озонирования, вот здесь у меня я думаю, не только у меня а сейчас достаточно у многих еще пробел в работе, да, и сейчас вот как бы, э, кварцевание, это тоже своего рода озонирование, такое легкое, да, немножко. Вот, то есть, у нас получается работает и ультрафиолет, уничтожая микроорганизмы на поверхностях и в воздухе. Плюс к этому создается озон, и озон тоже, соответственно, убивает микроорганизмы. Но насколько он убивает их? какой концентрации и так далее я вам сейчас об этом не скажу не скажу потому что если мы говорим о не медицинский клининг не медицинский андрей спасибо очень приятно не медицинский клининг а клининг бытовой условно говоря да то в бытовом клининге озонирование хватает да с головой на все то есть там не надо придумать То есть кластридии которые ну окей okay, это я думаю не есть большая проблема а зонирование в нашем бытовом обычном клининге – отличное решение практически всех проблем. А вот внутрибольничная история, она, конечно, совсем другая. Так, что по ДЭЗам? Какие требования, в принципе, к ДЭЗам предъявляются? То есть, чем мы работаем теперь? Да, давайте попробуем, чем мы работаем. Мы работать можем чем угодно. Очень много разного всего. Единственное, что есть... Средства более агрессивные для вас и для поверхности, а есть менее агрессивные, но тоже работающие по вирусу. Скажем так, да. То есть по вирусу у нас работает практически все, что только можно. Смотрите. Лена Гуржиенко, чем дезинфицировать склады большой площади за малое количество времени. Слушай, там вопрос очень большой. Лена, я понял, о каких-то складах, о каких-то складах ведешь речь. Но. Пока решения нет, они реально огромные, и по-хорошему эти склады, они должны обрабатываться холодным туманом, то есть средством через туманообразователь, фогер, но там нельзя, потому что фогер, он дает влажность, повышенную влажность. На тех складах, о которых ты говоришь, повышенная влажность, она может быть опасной, повредить товары, которые находятся, и теоретически повредить неизолированные, если там есть электрические соединения. Поэтому фиг его знает, пока еще решения этого нет. Сейчас вот э, рассматривается, и мы с Андреем дискутируем о вопросе физической дезинфекции, то есть вот э, это больше похоже на кварцевание, да, вот что-то такое. Но такие объемы колоссальные, кварцевать, я даже не знаю, чем это нужно делать, то есть Пока решение реальное, это холодный туманообразователь. И не один, их там нужно как минимум ну, в нескольких точках это все ставить и долго работать. За короткое время нет, не получится. Риски есть по товарам, риски есть по электрическим соединениям. Поэтому пока решения нет, извините. А, зонирование не относится к дезинфекции, Андрей. А, ну как сказать, не относится к дезинфекции только официальной, но обрабатывают и зернохранилище, обрабатывают и там... Овощи хранилища, да, все эти вещи тоже обрабатывают. Вот. И запах убирают, плесень и так далее. Но официально у нас очень любят химическую дезинфекцию, потому что озонирование не является расходным материалом, да, нечего продать. Вот. В принципе, очень много, очень много статей, очень много информации о озонировании как конкретно дезинфекции. Поехали. Дезы. Микробиологическая активность. Чем больше мы... Да слушайте, ну реально озонирование, оно дезинфекцией является. Оно убивает там подавляющее большинство микроорганизмов, да. И свои 99, я уверен, что оно делает. Вот. А микробиологическая активность, безопасность для применения. Смотрите, безопасность для применения, что такое, да. Это может быть, например, вот хлорочка, наша любимая, ну или на основе хлорных соединений средства. Оно безопасно? Да нет, я бы не сказал, что оно безопасно. Кроме того, что оно небезопасно для пациент, ну, там, или для клиентов ваших, для вас, непосредственно исполнителей, точно так же и для поверхностей. Кроме того, нужно очень хорошо понимать, что если вы используете, например, перекись, да, то перекись является отбеливателем, там, ну, более или менее, смотря в какую концентрацию, смотря на каких поверхностях, это понятно, но тем не менее. То есть, если вы дезинфицируете перекисью, вы должны понимать, чтобы краску не сорвало, да, или не, не, не выбелила. Дальше, хлорка. Она в принципе тоже хороший отбеливатель и пожестче, чем перекись. И тоже нужно аккуратно с поверхностями. Хлорка что делает? От хлорки у нас корродирует нержавейка. Вот это четко надо понимать, да, то есть пары хлора корродируют нержавейка. Нержавейка у нас настолько сейчас некачественная, что прям, ну, очень быстро корродирует. Поэтому будьте осторожны. Это вот следующий пункт совместимость с обрабатываемыми материалами. Нужно нужно понимать, что как работает, да. Оно должно быть экономичным, то есть разводиться там маленькая капля на большое ведро. Степень устойчивости к органической нагрузке для вас тоже важна. Потому что вот мы сегодня беседовали, да, и подъезд был грязным, и там было реально очень много именно биологических загрязнений. И поэтому, да, средство должно быть, средство должно быть устойчиво к органической нагрузке. Вопрос с Виктории читаю. Один из домов решил взяться дезинфекцию. Они решили через помпу распылить 70% спирт, раствор и все. Это смысла не имеет, Вика. Это смысла не имеет. Вот этот вопрос, да. Послушайте, давайте вот для понимания процесса дезинфекции. Или принципа. Давайте возьмем... Давайте возьмем кусок грязи. Я не буду там, как я обычно говорю. Да, просто кусок грязи. В куске грязи у нас находится там... С десятью нулями, наверное, или с 12 нулями количеством микроорганизмов. Или еще больше. То есть даже нулей количества не скажу вам. Мы распылили спирт, или любой дезинфектант распылили сверху. Вот здесь вот. И может быть, вот на каких-то там чуть-чуть, тысячных -чуть, миллиметра, он зашел внутрь этой грязи, то есть пропитал верхнюю часть. Дальше, везде, внутри... Все это находится как бы живое, здоровое и э, сидит и улыбается вам. Вот. Поэтому, конечно же, это не имеет. Очень важно именно физическая обработка поверхностей с удалением загрязнения и последующей дезинфекцией поверхности непосредственно остатком возможных микроорганизмов. Вот так вот это выглядит. Все вот эти вот... Все эти моменты, все эти перекосы по поводу там, побрызгали, залили, это не работает. Если вы все вымыли, вымыли, прям выдроили, все убрали, все загрязнения полностью, там, органические, неорганические, все убрали. И после этого вы решили поморосить там спиртом, вам девать его некуда, ладно, окей, это еще как-то будет работать. Но если вы сделали это просто, без физического удаления загрязнения, нет, это не работает, так не пойдет. Вика, без механического действия, я понимаю, нет смысла, но что, но что по времени у нас здесь получается? Ты показал живучесть на поверхностях данных вирусов, то, а вот время уничтожения на данных поверхностях есть. А... Окей, хорошо, давай вот с этим вопросом разберемся. Уничтожение, если мы говорим о дезинфектантах, у каждого дезинфицирующего средства есть, во-первых, концентрация определенная, то есть мы процент определенный разводим на какое-то количество воды. Да? При определенной концентрации оно требует определенной экспозиции, то есть времени воздействия на поверхности микроорганизма. микроорганизм. И в каждой методичке средства это написано. Там все четко, вот если вы покупаете средства, берите методичку, там написано четко, что как делать. По определенным... Микроорганизмом такая-то экспозиция, по определенным так, да, при уборке там определенно тоже экспозиция. В принципе, там а, от 30 секунд, если мы говорим о спиртовом а, дезинфектанте, и до там, 5 минут, иногда там, и до получаса бывает при низкой концентрации там, разных других а, дезинфицирующих средств на основе более там, легких, скажем так, а, дезинфектантов. В нашем случае спирт, конечно, шикарная штука. Он 30 секунд все убрал, до свидания. Вот. Но опять же, если вы удалили... А, вот спирт можно не протирать. Да, спирт вы набрызгали, можете потом не протирать. Если вы убираете подъезд, грубо говоря. Если вы убираете... А, то есть, есть поверхности там, где спирт нельзя. Акриловое да, стекло, например, да, или орг-стекло. А, нельзя там... Надолго на резину, да, много спирта или там сильный на резину, потому что сразу начинает чернеть, полосить. Вот, туда нельзя. А так, в принципе, в квартире, конечно, мы потом это дело протираем. В подъезде мы это дело, в принципе, потом не протираем. Есть, если они набрызгали, то набрызгали. Читаю дальше. По мебели и коврам. По сути, общая чистка профхимии уже даст результат по уничтожению короны. Верно? Даст результат по уничтожению короны. Само д-средство же можно использовать для успокоения клиента. Да, правильно. Правильно. Потому что э, да, вы вымоете все это, удалите механическим путем. Кроме того, что вы, то вы же там все это дело размываете, высасываете. То есть оно все уходит. К тому же те моющие средства, щелочные, которые мы используем для чистки текстиля, они безусловно разрушают липидный срок. Сразу же, быстро очень. да. И вы уже там добываете да, трупы этих вирусов оттуда. Все. То есть... Да, без проблем, Антон. Обычно каждому препарату есть таблицы рекомендаций по времени обработки. Да, правильно. Ко всем препаратам, которые нормальные, правильные, зарегистрированные, там есть эти таблицы, и там все написано. Поэтому вот по нашей короне он очень неустойчив. Он очень неустойчив. Он очень хорошо сидит, пока его не трогают на поверхности, но как только его тронешь, он сразу же разрушается. Да, то есть, это в принципе, он несложный для удаления, просто здесь важна периодичность и четкость понимания, а где мы работаем, на каких поверхностях мы работаем. Сейчас об этом я вам хочу сказать. Давайте мы просто визуализируем, зайдите к себе в комнату, домой, в квартиру, просто в голове, зайдите домой. Вспомните сейчас, за что вы беретесь руками. Вы заходите, берете за ключи, вы взяли ключи, открыли, за ручку вошли туда, да, соответственно ключи вытащили, бросили в карман. У вас контаминированные ключи, карман, ручка, следующая ручка, которую вы закрываете, контаминированные места. Потом вы потянулись к выключателю, включили свет, это следующее, повесили ключи там на ключницу, если она есть тоже, да, снимаете там одежду, ну, одежда ваша, если вы попали в очах, она не должна быть на вас. То есть, если вы были где-то э, там, где вы знаете, что это вот вы действительно там можете принести на себе, то, конечно, там нельзя находиться в такой одежде. И лучше ее снимать где-то за, там, заворачивать в пакет, потом стирать при высоких температурах и так далее. Дальше, вы там разулись, это, ну, какие-то вот вещи вы берете, представьте себе вот эти все, всю весь путь ваш, там, это вы сейчас только зашли Домой. Понимаете? Поэтому, ну, у меня стоит на входе, хотя я очень редко сейчас выхожу, у меня стоит на входе антисептик, и я сразу обрабатываю руки, ну, и обрабатываю время от времени ручки. Вот, потому что я там выключатель не трогаю, сразу взял, побрызгал и так далее. Сама ручка антисептика, которую вы трогаете руками, она тоже грязная, она тоже контаминирована, она же, ну, то есть, она просто пластмассовая ручка, а на пластике вы видели, сколько может находиться, поэтому тоже осторожно, ваши антисептики, вот брызгалки или любые другие, они точно так же контаминированы на пластике, поэтому вы вроде взяли руки обработать, а можете еще больше туда что-то нанести, если вы неправильно обрабатываете, вот это важно тоже помнить. Вот, а что там, еще вопрос. Не, смотрите, Вика, вот вопрос, прочитаю сейчас для всех. У меня достаточно часто спрашивают, сколько будет держаться эффект. Я сравниваю это с дезинфекцией рук до первого касания к чему-либо, но вдруг есть чудо чудесное средство. Все дезинфицирующие средства имеют продолженный эффект. У них есть продолженный эффект. 3 часа, 4 часа, 8 часов. Там, ну, то есть есть продолженный эффект. Ну, 8 нет, окей. Это я уже хватил. Вот 3, несколько какое-то время продолженный эффект имеется. Но если вы, конечно же, на это место там, набрызгаете чего-нибудь зараженного, то понятно, что оно ну, само, сам остаток где средства может не справиться с этой биологической нагрузкой. Следующий вопрос. У Ани Семена тоже стоит на входе антисептики салфетки. Да, часы и другие неиспаряющие средства дают пролонгированный эффект. Да, они дают, все правильно, об этом речь идет. И вы сейчас увидите, что часы у нас находятся а, в большинстве сейчас, практически в большинстве дезинфицирующих средств. А... Максим правильно здесь подсказывает, нужно понимать, что не все и не везде можно оставлять. Да, все правильно, потому что мы можем, ну, во-первых, у нас, как бы, часы, это поверхностно-активные вещества, да, и накопление поверхностно-активных веществ, оно, как минимум, может давать какую-то мутность поверхности, да. Кроме того, оно может разрушать поверхность, и тут надо четко понимать, что где. Вообще, после этого лучше, если поверхность нежная, ласковая, лучше ее стирать. Все DES-средства лучше удалять за собой. Хотя в методичках многих DES-средств сейчас пишут, что не нужно удалять. Не смывается. Вот так вот. Так, едем, едем дальше. дальше. Скорость действия. Вот то, что мы сейчас обсудили с вами, да, сколько там экспозиция проходит. Наличие запаха. Критически важная штука, потому что есть ужасно вонючие, вызывающие раздражение слизистых детсредства, средств ну, в частности, хлорка там или тот же лизофармин 3000, например. да, Прекрасная вещь, которая, ну не знаю, без респиратора как-то не очень с ним работать. А, отсутствие воспламеняемости и взрывоопасности. Все спиртовые антисептики воспламеняются. Да, будьте осторожны, то есть не надо закуривать в присутствии распыления большого количества антисептиков в подъезде, если у кого-то денег много. А, и простав в приготовлении применение Окей, да, это тоже. Действия вещества, которые есть, в принципе, да, вот. Мы сейчас посмотрим, я сейчас э, зайду на сайт и просто вам покажу на каждом, какие там действующие вещества. Соединение хлора, альдегиды, спирты, поверхностативные вещества, в основном часто используются, фенолы, кислоты, кислород. А вот это вот, ну, то есть это перекись водорода, надуксусная кислота, фенолы, сейчас не помню, с павами там очень много всего, павы с третичными аминами, павы там с разными другими вещами. Спирты, там, мне кажется, есть это все, да? Спирты, изопропанол 1, изопропанол, -1, пропанол 1, пропанол 2, этанол используется. Альдегиды, соединения хлора. Вот это вот действующие вещества. Ну, есть, вот смотрите, формы D-средств. Какие могут быть формы? Сейчас мы доберемся до вопроса, ребят. Формы могут быть, это может быть жидкое, это может быть Кристаллическое вещество, ну, какие-то гранулы, либо таблетки, да, это могут быть салфетки. Вот в вашем случае, вот это, если бы оно сейчас было в наличии на рынке, шикарнейшее решение, шикарнейшее. Протирание поверхности с одновременной дезинфекцией, и мы сразу это выбрасываем. Это одноразовая штука. Вот, вот если бы это вы, у вас было где-то там в работе, да, отличная штука для решения вот таких вот э, обработки высококонтактных мест, скажем так. Читаю вопросы. Лу -лу -лу. Вика, 30 секунд. Если мы говорим о спиртосодержащих 70%, экспозиция 30 секунд. Так, вот давайте сейчас посмотрим обзор на сайте. Сайт я где-то здесь открыл. Вот он. Вот смотрите. Вот просто мы сейчас пройдемся. Вот лизоформин 3000. Да? Это штука, которая удаляет вообще все подряд. Вот. Глутаровый эльдегид. И часы, четвертичное моневое соединение. Вот те часы, о которых мы говорили. Кстати, вот на этом можете посмотреть. Вот методички все, да, они все здесь прикручены. Здесь вы можете все это дело прямо на сайте скачать себе, и все будет у вас. Единственный вопрос это вот, знаете в чем? В, в, в двух словах, нет в наличии. Вот это вот самый главный вопрос. Потому что реально нет ни черта. Вот. Есть вот такие вот интересные средства, как э, с содержанием, с содержанием ферментов, липаза, амилаза, протеаза да, и черти, четвертичное амониевое соединение. Опять же, вот вам Блонидас Актив. Да, для разрушения биопленок. Холодильник мыть хорошо, если что, там на, на будущее кому-то пригодится. Э, вот, вот эта штука тоже разрушает вирус там, на раз-два моментально. И все, ну это вот, я вам сейчас просто хочу показать количество часов, да, вот это тоже часы, тут третичные амины и часы, например, да, то есть они везде, в принципе, во многих очень средствах находятся. Это дает пролонгирующий эффект, и пролонгирующий эффект нам как бы дает возможность, ну, плюс-минус застраховаться там от каких-то экостерил, да, здесь что-то посерьезнее, насколько я помню было. Здесь у нас надуксусная кислота работает, то есть это уже чуть другого формата средства эффект от спиртового антисептика держится на поверхностях, я думаю, что ограничивается минутами. Да, если мы говорим о том, что спирт работает, да, вот, потому что потом он просто выветривается, испаряется. В общем, вот, вот такие вот вещи, да, то же самое касается и хлорных там разных соединений и так далее. Вот перекись водорода, которой тоже нету, да, и так далее. Вот эти все вещи, они прекрасные, они нужные. Но, к сожалению, сейчас их не поймать. Единственное, что, ребят, сейчас реально три продукта оставили. Вот этот вот, который называется Blonidas Актив, Продукт, который хлорные, хлорные таблетки. По-моему, Blonidas 300 и, и антисептик для рук. Это у этого производителя. У других, ребят, там есть разные другие вариации. Но я, насколько знаю, сейчас из зарегистрированных средств, Нету ни черта. То есть в свободном доступе на рынке или по спекулятивным ценам, задорого совсем. Вот, чтобы вы знали, да, сколько должна стоить банка АХД 2000 экспресс. Посмотрите на эту цену. 2000 гривен, 200 гривен, 200 гривен, прошу прощения. А не 1000, не 1500, да? но нет наличия, сори. И 5 литров канистра стоит не 5000, а 650 гривен. Вот это нормальная цена. Это нормальная цена чтобы вы знали вот ну тут вы сможете ознакомиться посмотреть то что вам будет нужно да и если будет нужно а мы двигаемся с вами дальше Д-средства. может сейчас с вами проработали да вот это спирты о которых я вам хотел сказать здесь есть тоже масса всяких вариантов по антисептикам для рук там основное то есть состав по спиртам что важно 65 процентов да убивает да убивает до 80% вот это вот золотой стандарт от 65 до 80% должно быть содержание спиртов в этом средстве потому что больше начинает дубить а, вот эти вот дубить белки насколько я понимаю да и уже не работает так как надо то есть больше 80% спирта там не надо чтобы было 65-80 вот так и желательно чтобы там был какой-то комплекс по уходу за руками потому что то что вы сейчас покупаете часто да на безрыбье, Всякую гадость. Ее можно на... только на перчатки наносить, и то страшно. То есть на руки не надо. Виктория, самый приземленный вариант для подъезда – хлорка. Если коротко. А, угу, да, на самом деле самый приземленный – это хлорка. Хлорка вас травит, их травит. Да, потому что вы чувствуете запах хлора, вы уже начали травиться, запомните это. А, но, да, работает, хлорка работает, да, без проблем. Протирать все это прям, ну, хлоркой. Хотя бы закрывайтесь там, предохраняйтесь как-нибудь. Ребят, смотрите, по подъездам. Гипохлорит, ну да, вариантов На самом деле, смотрите, вот что я вам скажу, еще одна такая информация интересная. Такие средства, как Доместас из линейки Сиф Профессионал, Доместас, Сиф, Сан, это все из профессиональной линейки профессиональной серии. Так вот они зарегистрированы в МОЗе как дессредство. Хлорный доместо с 5 литровых канистрах зарегистрирован в МОЗе как дессредство. Если вы хотите посмотреть, понять, что вам предлагают, потому что предлагают вам сейчас всякую чушь несусветную и очень много, потому что нормальные производители все легли. Но это понятно, что вы покупаете, что есть. Если вы хотите понять, оно как бы ну, по крайней мере, официальное или неофициальное, оно может и хорошая, но оно неофициальное. Есть э, в интернете, просто ищите реестр Дезасуби в МОЗ, вам выдает несколько вариантов реестра, по-моему, 17-й год, 18-й, 19-й и 20-й. Вот вы просто просматриваете, там дофига, очень много всего. Вы просматриваете все эти реестры, просматриваете, пролистываете, там есть контакты производителей, пожалуйста, можете связываться, то есть там вариантов очень много. Но вы тогда четко понимаете, что а, вот это какая-то фигня. То есть, ну, оно может быть и хорошее, сделано правильно, но оно не зарегистрировано и официально в эту услугу оказать не сможете. То есть, если вы начинаете... Давайте вот тоже маленький момент, но очень важный. Сейчас вам а, нужно очень внимательно читать договора. Особенно коммунальные договора. вот Или какие-то государственные. Потому что в этих договорах может быть написана ваша ответственность которую вы брать не должны на себя, прям вот не должны, потому что после того, как начнутся, пройдет карантин, люди умрут, каком-то количестве люди умрут, начнется разбор полетов, начнется разбор распиливания денег, начнется, поверьте, это будет, вас могут взять за жабры, очень могут, осторожно читайте договора, старайтесь, чтобы ваша работа, вы по крайней мере, как минимум, могли ее для себя объяснить, почему вы сделали так да, и аргументировать, почему вы вот так вот провели эту работу. Там момент по прописанию алгоритма подъезда, там говорите, что такое. То есть это, это сделать можно, если хотите, сделаю, но моя работа, она тоже не лицензируется и она не является аксиомой утвержденной в министерстве. То есть Чисто технически я сделать могу, но это не будет для вас являться каким-то вот документом, который вам прикроет спину. Нет, не будет. Но ссылаться на определенную нормативную документацию в принципе будет можно. определенно. Смотрите, я по поводу нормативной документации, ссылки на наказы и так далее, да, я в комментариях к этому видео потом повешу. Вы сможете посмотреть это все дело. Вот, потому что я, в принципе, связан там 236 наказ, основной по гигиене. Вот, это МОЗовский наказ. Вот, но есть еще разные там рекомендации, САМПИНы и так далее. Они, ну, там ничего там особо не написано. Там очень рамочно все. Очень рамочно, то есть все в общем. Вот, но лучше, чтобы они были их знать. Чтобы они у вас где-то были. Всех травят и никто не останется в живых. А в живых останется в живых останется. Максим, а вот тут и ассоциация бы работала, ее нормативка уже была бы весомой. Да, согласен. Да, согласен. То есть вот в этой проблеме ассоциация или там какое-то сообщество клиниковых компаний оно было бы очень на часе, потому что можно было бы регламентировать работы, написать, утвердить там у тех же там, санитарных врачей, которых сейчас восстанавливают и проводить эти работы. Я могу сказать, что даже, даже прямо вот сейчас это очень важно, потому что сейчас тут какая-то дискуссия идет в чате очень важно той же санстанции приходящей вновь к нам сейчас да, донести технологии и в современные методы уборки и дезинфекции той же самой потому что уборка с дезинфекцией они идут рука об руку там как бы просто мы усиливаем то есть если мы говорим о обработке поверхности мы просто усиливаем вот этот процесс уборочный, да, с помощью дезинфектантов. Теперь озон. Вот озон, я, Максим, вот Аргумент Клининг, его зовут Максим Тарасов, да, который в чате Аргумент Клининг. Это его работа была по озону, и я ничего не вставлял из нее. У него прекрасный доклад, если кого-то кому-то интересно, посмотрите, обратитесь к Максу, да, и пусть он вам вот этот доклад отдаст. Или там продаст, или что-то с ним сделает. Очень прикольно все написано, страшная штука, озон, злой яд, который э, прям отравляет все живое вместе с микроорганизмами. То есть озонирование проводить сейчас в данном случае, да, надо. Если у вас есть возможность озонирования, то э, ну, не предоставляя бумажки о дезинфекции, вы можете сказать спокойно, с вашей спокойной душой человеку, что да, ребят, мы вам обработали все, что могли, вот реально классно обработали. Озонирование, если правильно проводится, оно убивает микроорганизмы прекрасно. Прекрасно просто за счет того, что это очень сильный окисляющий эффект. Важно помнить, что озонирование не имеет продолженного, а, пролонгированного действия. Озонатор работает, все это грохнул, да, пролонгированного действия не имеет. То есть, окей, озон потихоньку выходит из, а, из пористых поверхностей, в которых он накопился, но тем не менее, а, ничего... А, не происходит, да, то есть озон работает только когда работает, это важно, но убивает хорошо и возможность нам дает обработать вообще все, то есть обработать воздух, обработать поверхности, обработать все что там есть, то есть не оставить шанса, по крайней мере этому вирусу точно, вот точно 100%, вот с этим мы справимся. Если есть у кого-то озонатор, можете давать большими буквами писать, да, что у нас есть пушка от коронавируса, стреляет сразу по всему, вот хорошая штука. Кварцевание ⁇ это, я вам уже сказал, это, в принципе, да, это источник ультрафиолета, который, если у нас обычное силикатное стекло, ультрафиолет пропускает плохо, то кварцевое стекло пропускает ультрафиолет хорошо. Да? Вот. Ультрафиолет уничтожает на поверхностях и в воздухе точно так же микроорганизмы, плюс еще проводится такое легкое озонирование. Да, и запах озона от этого ультрафиолета, он как бы присутствует в помещении. И озонирование, и ультрафиолет, кварцевание нельзя включать в присутствии человека. Либо живых существ в принципе каких-то. Да? Могут быть разные косяки, вплоть до летальных исходов. Вот. Поэтому, пожалуйста, с этим работайте осторожно. И, Да, я его я, я тоже уговорю в онлайн выйти. Вика, правильно. Я думаю, что Максим вам очень хорошо доклад свой прочтет. Мы пообщаемся после, после этого всего. А, ребят, мы сейчас... А, вот, средства индивидуальной защиты. Я уже поржал здесь, да, я уже взял вот этот мухономордник для того, чтобы вам было совсем интересно. Смотрите, что касается там а, вот этих всех вещей. Рукавички – это обязательное условие. Респиратор, респиратор, FFP2, FFP3 – обязательное условие. Ну, если вы бережете себя, скажем так. Вот это вот счастье, это как бы оно, казалось бы, не обязательно, да, но очень, если у вас там хватает денег, есть где купить, то классная штука. Во-первых, вы выглядите, вы четко дезинфицируете, видно, что вы крутой там персонаж, который пришел тут, в общем, бороться с микроорганизмами, профессионал большого уровня и так далее. Вот. Практически, это, конечно, вот, если вы его сняли, выбросили по-честному, после того, как поработали, да, это хорошо. Да, это хорошо. Если вы вот это вот добро сняли, повесили, потом одели, то, конечно, это, ну, мягко говоря, немного неправильно. Тогда возьмите форму обычную и используйте форму. Форму, которую вы пришли в место, где вы переодеваете. сняли форму, одели там, помылись, одели нормальную одежду и пошли домой. Вот в таком случае. да? Потому что при проведении дезинфекции, ребят, если вы четко понимаете, что там есть зараза, вы должны менять одежду. Это важно обязательно и 100%. Рукавицы, респиратор, одежду. Очки, если вы работаете с аэрозолями, да, очки очень важны. Если вы вот, лазите постоянно в глаза ковыряться, это тоже важно. Конечно, вы в перчатках глаза не полезете, это предохраняет. да. Но очки, в принципе, от контакта пальца к глазам. Больше для этого. Потому что, вы не, по идее, вы не должны работать с аэрозолями. Азонатор работает сам по себе, если вы его поставили, закрыли, ушли. Да, он выключился, потом проверился. А очки только при работе с аэрозолем должны быть плотные, закрыты. Но вы не работаете с ними. То есть, если вы работаете, перестаньте работать с аэрозолем. Вот так вот. А... Давайте по азонированию. Мы, правда, попросим Макса, настроим ему стрим. И он все как бы расскажет. Все красиво, хорошо и прям четко, профессионально. А, потому что я, честно скажу, а, взял какую-то часть у Мак, вот про лазонирование, все узнал у Макса. Все на 100%. Да. Прочитал его доклад. А, какие-то вещи взял у Володина. А, тоже почитал, как бы дополнил свои знания там какие-то по дезинфекции. То есть я вот... Давайте в спецов таких, которые в этом прям хорошо рубят, вот их будем пускать в эфир. А я сейчас вам только о том, что мы не должны истерить. Мы должны четко понимать, что наша задача обработка поверхностей – это самое главное. Потому что воздух нам проще всего проветрить. В нашем клининговом раскладе нам проще всего проветрить помещение. Зашли в намордники в подъезд – поднялись, открыли окна, которые там открываются, или хотя бы одно, чтобы протягивало, открыли двери, дали в сквозняк, подождали 15 минут, все, ребят, все. То есть вот это уже как бы решение там на 90% все ушло. Все просто, оно просто осело на поверхность, вылетело, то есть, ну, разные варианты, но у вас нет взвеси на том уровне, где вы работаете. Вот нет взвеси, потому что да, коронавирус может держаться, если у вас там нормальная влажность и стоящий воздух, до трех часов может находиться в воздухе, просто в воздухе. Поэтому, да, это опасность. Вот. Но при этом, вот если вы зашли экипированные, открыли окна, открыли двери, все сдуло и все. Они легкие, они как бы улетают очень быстро. Вот. Так, что тут такое? А, Вика, на крутую дезинфекцию, на обычную уборку, да слушайте, даже Крутая дезинфекция это чего? Знаете, вы в очах сибирской язвы попадаете? Нет же. То есть, ваша крутая дезинфекция, по сути, та же уборка, просто вы еще используете для успокоения вашего клиента а, средства. Костюм, если имеется в виду, то да. если, если респиратор, то я бы все-таки очень рекомендовал респиратор одевать, иметь на себе. Очень бы рекомендовал. Обычные медицинские маски до задницы. Абсолютно. Вот. Вот вы видели, да, Он показывал, на бактерии сидит вирус. Так вот, бактерия – это а, штука, которая там в капле слюны содержится их огромаднейшее количество. А вирусов, вы себе можете представить, да, сколько содержится вирусов там же. Так эта капля слюны – это огромный, огромный кусок. А там вот мельчайший аэрозоль с мельчайшими вирусами, он проникает легко через любую медицинскую маску. Хирургическая, да пофиг какая. Вот эти все сейчас красивые маски девочки начали вышивать там бабочками – да, Лена. Или там из пандекса, или что-то еще. Это все чистая декорация. Она, эта маска, работает в том случае, если человек ходит там, и сопли у него текут, да, он их... спрятал свои сопли. Спрятал. И не, не распространяет их наружу. Вот это, да. Здоровый человек это все ну, не спасет вас, в общем. Если вам чихнут в нос, вас это не спасет. Хорошо, ребят, ну мы уже с вами и так тут как бы час двадцать маринуемся, вот есть хорошая штука, я очень люблю ее, я думаю, что есть в разных интерпретациях, набор для контроля за поверх, протиранием протирание поверхностей, да, мы помним о высококонтактных поверхностях, которые мы должны протирать, но если вы, как руководитель, хотите проконтролировать своих персонажей, которые там терли, не терли, фиг его знает, вы просто берете и ставите печать с ультрафиолетом на поверхность. Ее не видно просто так, ее видно только с фонариком. Вот Есть такие комплекты, там где печать с датой, фонарик и вот эта штука. Да, вы себе нашлепали, а потом ходите. Отпыль... Наташа, от пыли в подъезде маска поможет. Да, конечно поможет. От пыли, да, от грубой пыли просто, да, поможет. Ну, как поможет. То есть, мелкая дисперсность все равно может проникнуть через нее. А так, в принципе, да. А, работать на обычных уборках в респираторах или нет? <coughs> Ребят, если там, где вы работаете, нет людей, если вы находитесь на свежем воздухе, если вы знаете, что в этом помещении часа три человека не было, нафиг вам эти маски вообще? Прекратите эту глупость. И э, ехать в машине в маске, это такой же э, ну, перекос, скажем так, мягко. Э, не надо этого делать. Этого делать не надо. То есть в машине в маске мы ездить не должны. По улице ходить обязательно без маски. Обязательно без маски ходим по улице. В условиях нормальных на природе, да, вирусы у вас, вам в нос не бросаются. Там их быстренько сносит в разные стороны и все. То есть... Нет этого риска заразиться на природе. Химдиван. А, да, я тоже, кстати, смотрел видео Химдиван. Там есть, ну, слушайте, вот у, у Макса тоже есть эта вся информация. Давайте там, в принципе, там все очень похоже. Они рассказывают. Можете там пользоваться разными данными. Азнаторы разные, там, с разными, разной граммой 10, 20, 30. Вот и так далее. Причем там очень много переменных, и Макс правильно говорит, даже там очень много переменных при организации озонирования. То есть там сам вопрос организации, как это поставить, где поставить, куда будет, куда не будет заходить. Он все это, я думаю, расскажет намного лучше, чем я. Окей, ребят, насколько я понимаю, все у меня. Хорошо, вы были очень активны, вам большое спасибо, куча вопросов. Я думаю, что я, конечно, не раскрыл половины того, что вы ожидали, но у нас формат часового стрима часового бесплатного стрима вот так скажем да то есть моя задача была на сегодня сделать так чтобы вы не истерили не поливали э, антисептиками стены э, четко понимали какие у нас могут быть проблемы да давайте повторим у нас коронавирус распространяется воздушно-капельным путем и через поверхности то есть контактным до да? человек который взялся руками за ручку все про все да Человек, который взялся руками за ручку, потом взялся за нос, глаз и так далее, он может заразиться. Поэтому ваша задача проветрить, если это касается подъезда, помещения и так далее, хорошо проветрить и все хорошо протереть. Протереть это с моющим средством, с дезинфицирующим средством. Да, вот так вот. Четко нужно понимать, какие поверхности являются высококонтактными. Для этого, ну или там посмотрите медицинскую, у меня там есть там палата разрисованная, какие там высококонтактные поверхности. Вот. Либо просто представьте себе, за что вы хватаетесь руками все время. Итак, я отсюда буду я не буду выходить, я сейчас вижу и так, все нормально. Ребят, если нужно и интересно вот процесс уборки в медицине, дезинфицирующей уборки в медицине, в принципе я могу это сделать, да, там у меня как бы описан есть процесс уборки палаты санузла, я не знаю, то есть кроме Андрея вряд ли кому-то это будет а, прям так практично применимо, потому что у нас клининг в больницах, это такое, ну, настолько редкое явление, и все это в частных клиниках. И причем, как правило, в частных клиниках внутренние службы уборки свои, а не клиниковые компании. Поэтому не знаю. Я, вот Андрей, обращаюсь к вам, да, я планирую разделить этот канал на две части. И один будет только для медиков, только по медицинской уборке, а второй будет для клинеров, ну, то есть, и вот все такие общеклининговые темы. Может быть, нам на втором канале будет интереснее пообщаться, потому что там я буду и привлекать больше спикеров, которые вот и СОИК, so, и НЕДЖИК, да, всех буду привлекать. И сам буду там снимать конкретные такие нишевые вещи для медицинского клининга. Готовы к активностям? Молодцы, что вы готовы к активностям. Я жду вашей активности и в другой сфере тоже. Окей, ребят, всем спасибо. Всем спасибо. Я думаю, что тему я просто немножко разворошил для вас, да, но надеюсь, что понимание какое-то дал. Понимаю, вот логическое, я понимаю просто процесса, да, как это, как это должно происходить. Давайте спокойно, без истерики. У нас проблема, это воздух стоящий в закрытом помещении, и у нас проблема, это поверхности высококонтактные. Все. Поливать пол, дезинфектантам не надо, пожалуйста, потолок не надо, да? стены протирать только на том уровне, где человек может, взяться руками, вот опереться, да, там, ну, то есть можете сами по своему росту или там чуть выше, ниже посмотреть. По сути это там примерно от от метра двадцать до полутора метров, наверное, вот в таком диапазоне. Эти места стены желательно тоже дезинфицировать, потому что они условно могут быть загрязнены. Все остальное фигня все. Вот кнопки все, да, кнопки, двери там, вот эти все вещи, да. Пол моем просто моющим средством. Хотите хлоркой, мыть, мойте хлоркой, дышите хлоркой, дело ваше. Вот, но ну, в принципе, вот так вот. Все, всем пока, всем спасибо большое за э, ваше участие, за ваши вопросы, огромное спасибо. Вы молодцы, вы сегодня были очень активны, прям мне понравилось. Э, этот стрим будет доступен на канале, и этот стрим я потом обрежу, там есть какие-то косяки, есть, обрежу и э, наступно на украинскую, будь ласка. Маша, добре, добре, окей. Просто я запрошую білорусів на, на, на цей канал, щоб вони також дивились, і тому я російською розповідаю. Але ти ж знаєш, що я без проблем української залюбки можу це все розказати вам. Окей, дякую всім за увагу, до побачення. Якщо є питання, пишіть коменти, буду дивитись. І якщо е, щось було треба, від мене нагадайте, будь ласка, так само в коментах, щоб я написав вам якісь посилання, і таке інше. Все. Бай, до побачення.